Привет, у микрофона Чиши. в этом ролике мы пройдем все испытания игрока в игре Red Dead Redemption 2, чтобы получить вот такой вот классный костюм. Этот костюм можно получить только при прохождении всех испытаний игрока, ну и также мы к ним еще вернемся после того, как пройдем сейчас все эти испытания. Но перед прохождением этих испытаний я рекомендую перейти по ссылке в описании и скачать там три файла. Это, получается, карта с расположением всех настольных игр, это комбинации покера и кости домино. Рекомендую все это скачивать на телефон, исключительно на телефон, так будет удобнее. Вы сможете сразу быстро посмотреть с телефона, что вам нужно, и не сворачивать игру, к примеру, если вы играете на компьютере, или если вы играете на консоли, вам не придется куда-то бегать к компьютеру. Предупрежу сразу, что испытания вот здесь максимально рандомные, то есть вам, зависит от того, какая карта вам выпадет, так все и будет. Кто-то может потратить на прохождение 20 минут, кто-то может потратить 3 часа. Так что приготовьтесь к тому, что ваш срачельник может порваться. Ну и что ж, давайте приступать. Первое испытание это выиграть 5 игр в покер. Здесь можно отправляться в абсолютно любой салон, где можно играть в покер. Сразу предупрежу, рекомендую ознакомиться с правилами игры в покер. Это вам очень сильно поможет, потому что здесь прям нужно потрудиться, чтобы пройти эти 5 игр в победу, а также не забывайте смотреть на комбинации карт, которые я вам дал по ссылке в описании, это также поможет вам сыграть положительно и выиграть, и начинать в него играть. Ставки можно делать самые минимальные, это ничего страшного и не важно. Но также не забывайте анализировать то, как у вас идет игра, чтобы не проиграть все деньги, и если вам это не помогает, то можете еще почитать правила игры, они находятся в описании самой игры. Можно просто нажать Escape, зайти в помощь, и там будет раздел занятия с описанием всех правил игр. И вот так вот легко и просто можно будет выиграть все пять игр. Until next time. There. No. Get scared. You think you're big, huh? Nah. Let's make it interesting. Damn it to hell. <laughs> Come to me. Okay, my luck has officially just turned. Let's wake up a little, shall we? Oh, God. Huh. Mm-hmm. The yep, again. there. What an idiot. Oh. Второе. Удвоите ставку и выиграете 5 игр в Blackjack. Я отправился играть Blackjack в Roads. здесь мне понравилось. Суть данной игры очень проста, нужно набрать 21 очко или меньше. Если вы набрали больше, чем 21 очко, то вы проиграете. Когда очередь доходит до вас, а сумма ваших очков позволяет взять еще одну карту, нажимаете клавишу D, это называется Double или удвоить. И игроку автоматически дают карту, но вот какую это чистый рандом, поэтому можно не повышая ставку просто в свою очередь нажимать клавишу D для удвоения ставки и смотреть, что получается. Рано или поздно удача вам улыбнется. I feel a on. Uh, right. you are Третье. Вы играете три игры в филе «Пять пальцев». Они находятся по всей карте. Первое, куда я отправился, это Строубери. И здесь на самом деле ничего сложного нет. Надо желательно посмотреть сначала, какие клавиши нам придется нажимать, как играет наш игрок. Точнее, наш соперник, противник. А потом уже и самому быстро просто нажимать на клавиши. Тут ничего на рандом не упирается, кроме того, как часто и правильно вы будете нажимать кнопки. Проходить это испытание я рекомендую в разных локациях, так как везде первый игрок, он является самым легким и простым, и выиграть его не составляет никакого труда. А следующие же игроки, они являются более сложными и комбинации там тоже сложнее, поэтому рекомендую проходить именно первых игроков, и тогда вам не составит какого-либо труда пройти все эти игры. This is easy. Oh! Damn it! It's on you. There we go. Четвертое. Победите другого игрока в покер в каждом регионе. На станции Флетник, Сан-Дени и в Валентайне. В этом испытании нужно сделать так, чтобы любой из игроков, с которым мы играем, остался полностью без фишек, то есть без банка, и мы его выиграли. Только в этом случае это испытание будет засчитано. И тут ровно так же вы играете на комбинации... Все зависит от того, как вам повезет. Как вы видите, первого игрока нам выиграть оказалось очень легко. это испытание с первым игроком я прошел с первого раза в Сен-Дени. И по аналогии с первым игроком также выигрываем всех остальных. Good playing with you. That's all I got. They're trying to buy the pot. Have a look. Mister. In my head, I already won. Foolish. You want to swap those? You let me know. <laughs> I'm getting ornery crap well, what took the wind out of me yep me? there Oh my And here I thought works of art was only. That's all I got hmm all right. Пятое, выиграете три раунда в домино у двух или менее соперников, не добирая костяшек. Я буду играть в Emerald Station, просто потому что мне здесь больше нравится. Ваша задача выиграть всех героев, не взяв ни одной костяшки. Я не стал показывать весь процесс игры, чтобы ускорить это видео. На самом деле испытание проходятся довольно-таки просто и легко, потому что это одна из самых легких игр в плане рандома. All done in domino. Well, you'll get something from me. <coughs> I'm done. That's domino. why you're rich and I'm Ish. poor. Oh, dang! Take 'em. Шестое. Вы играете в Джек у всех дилеров Роудс и Ван Хорн. На самом деле это одно из самых легких заданий, потому что здесь можно просто играть до тех пор, пока вы не выиграете и все. А мест этих всего два, поэтому очень Great. просто no его bags. пройти. Oh, 21. Got a fourteen. I'll take a card. Twenty. Uh-uh. Mm-hmm. Sixteen. That's ah. a bust. Mm-hmm. Mm-hmm. Baby steps. All right, let's start. Bets are closed. Fourteen. Yep, hit me. Sorry, oh, you on. went over. Better luck next time. Hush or yeah. Ten. Hit me then. Thirteen. Oh boy, hit me. Plus the day I. Some folks can't help but lose. My attention's on the game. Sixteen. Hit me. Twenty-one. Yes, you're in a good time. A Hit me. A nineteen. Got a twelve. Hmm. Too Lays many. These are definitely looking up. Oh I'm sorry. Ah, craps. Give me your bets. Седьмое. Выиграйте в филе 5 пальцев у всех игроков во всех регионах. Ну что ж, здесь все точно так же, как и с третьим заданием. Все очень просто. Достаточно лишь выиграть во всех регионах, всех игроков и все. Опять же, просто колотим и выигрываем. Окей, Восьмое. Выиграете три игры в Black добрав не менее трех карт. То есть, помимо того, что нам раздает карты дилер, нам нужно еще дополнительно взять не меньше, чем 3 карты. Предупрежу сразу испытание, от которого может сгореть жопа. Проходить его можно в любом городе, но по времени оно может занять как 20 минут опять, так же, так и 3 часа. Я проходил его довольно-таки долго. Но, опять же, рекомендую набраться вам смелости, собрать волю в кулак и проходить, стиснув зубы. Надеюсь, что у вас все получится. Things are me definitely good. looking up. Y'all have nothing against this. Don't me in the least. Bats, please. Let's try it again. Okay, sixteen. Card, please. Hey there, twenty-one. Thirteen. Twenty. Ten. Yes, come on. Девятое, an right выиграйте три игры в домино подряд. Я буду играть в Сен-Дени, и на самом деле это тоже одно из самых простых заданий, нам достаточно набрать нужное количество очков для выигрыша три раза подряд. То есть выиграть просто три раза подряд и все, ничего There. более. Поэтому это задание тоже является одним из самых простых и легких. Набираем нужное количество очков три раза подряд и это испытание пройдено. yes come on oh I'm sorry Domino. you' lucky yep i got a little something knows where i'll find come on oh well next time I guess yes Ah oh, it's just too bad Forgive Does me you even to offer francophone subject matter que Десятое. Выиграйте три игры в покер подряд. И на самом деле тоже одно из самых простых заданий. Перед тем, как начать проходить, рекомендую сохраниться. И когда мы уже начинаем играть, ставим все в банк Как правило, игроки после этого все пасуют, и мы начинаем выигрывать. У меня получилось это провернуть с первого раза. Если же у вас не получилось с первого раза, и, к примеру, выиграл другой игрок, то просто перезапустите сохранение. И попробуйте снова. Well, У кого-то бывает say, с первого раза не получается, но на третий the раз new? получится точно должно. У меня, как вы видите, получилось said, все said, это сделать за одним said, столом calendar, во время you know? одной игры. Well, we All in, huh? Fold, risky. I fold. Looking good. Okay. Yes. You know, I almost forgotten Kieran wasn't O'Driscoll. Ah, well. I better go all in. Mighty uh, be cojones on you. Nah. Things beginning to look up. That's as it should be. Come here. Oh, this is getting too easy. Ну и что ж, в самом конце, после того, как мы прошли все эти 10 испытаний, отправляемся к охотнику и смотрим, что нам дают за испытания игрока Здесь нам дают вот такие вот классные ништячки, они выглядят довольно-таки красиво, но не забудьте, что вам нужны деньги, чтобы их тоже прикупить ну что ж, вот такой вот у нас получился классный ролик. Я надеюсь, я вам всем смог помочь пройти эти испытания игрока. Тем, кому я точно помог, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал и жмакайте колокольчик. Скоро будет еще куча видосов по игре RDR2, GTA5 и так далее. Всем спасибо за просмотр и всем пока.